Hey, всем привет дорогие подписчики вас все больше и больше спасибо вам за то что подписывайтесь ставите лайки Итак, видео называется мой первый день вышки но на самом деле я вчера ходил в главный корпус вышки где проходил мастер-класс с представителями министерства культуры там была такая большая лекция этот представитель нам рассказал много интересных вещей, связанных с фондом кино, о том, как они выделяют субсидии на безвозвратной основе. Вообще, для меня такой формат, когда учителя, лекторы тебя учат тому, что тебе интересно. Это как бы новый формат и пока что очень интересный для меня. А уже сегодня я иду на свои первые пары. Сейчас я вот вышел из дома, еду в корпус, мой корпус находится на метро Китай-город Вот я подхожу уже к университету, вот так он выглядит снаружи, обычное, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семиэтажное здание, очень много студентов вокруг И интересный момент, то что здесь расписание, она как бы не постоянное. Есть приложение, которое называется РУС, туда нужно заходить Вбиваешь свою фамилию и у тебя свое индивидуальное расписание каждый день меняется, которое в зависимости от дисциплин, которую ты выбрал. учатся вечером сейчас уже 8 часов вечера после третьей пары проголодался пошел взялся медовик чаек 90 рублей Иду на четвертую последнюю пару Ребята, вот смотрите какое здесь техническое отношение в аудиториях аудитория просто полна маками и это реально радует самые последние программы для монтажа видеомейкинга вообще Самые последние программы, и это просто классно. Аудитория всегда открыта. Ну, пока корпус открыт до 9 до 10 вечера, и любой студент может просто садиться за компьютер и работать. Я первый раз замаксил, это произошло в первый день учебы. ...что а, как бы из-за него кончилась книжка а, «Тысячелетий герой», хотя это, конечно... А. Фигня, никуда она не закончилась, ее постоянно напечатывают огромными... место. ее считается Генри Дженкинс. А с, как бы смысл этой технологии создания мультимедийных проектов состоит в том, что вы придумываете историю не для, одно, не для, не для одной платформы, а сразу для нескольких. Производство -то момент, фотос... Пацаны, простые, Всем нужны проекты. Если вы в состоянии предложить все. Ну что ж, первый день учебы закончился, что могу сказать, было очень интересно, было много, очень нового, много интересного, вообще весь формат обучения такой новый, и знаете, в чем он новый? То, что вот границ особо таких между студентами и преподавателем нету, ну, границ в плане, они уважают друг друга, но... У нас много вопросов даже не задают студенты, преподавателям, потому что ну, боятся, я не знаю, что это такое. А здесь открытый диалог между студентом и преподавателем. Это очень понравилось. Также я вам показала техническая э, поддержка, ну, техническая составляющая университета очень понравилась формат лекции вообще никто не следит за тем там как бы суть лекции не в том что ты должен это все написать в конспекте это все проверят потом и тебе за это поставят оценку а суть в том что в последующих семинарах у тебя просто спросят за материал знаешь ты его или нет и все а весь материал просто тебе отправляют на почту то есть вот это лишняя писанина она никому не нужна друзья, сегодня я решил посетить очень необычный магазин который находится в Москве это кыргызский магазин Получается, он находится в Москве, но здесь есть очень много товаров из Кыргызстана все те нам э, привычные вещи, которые мы можем купить в Бишкеке они продаются и здесь сейчас я вам покажу вот совершенно такие же холодильники ШОРО вот мы видим здесь ШОРО, максын, ЧАЛАП, ЛЕГЕНДА, Арваш, ВОДА Все здесь такое же, как у нас в Бишкеке, только вот. цены вы можете наблюдать чуть-чуть выше Это, естественно, расходы на транспортировку О, здесь джандо, джюсай, всякие приправы, лаза. А, здесь всеми нами любимое крестьянское масло есть Сыры а, Здесь варенье, джемы, также здесь есть Хайма Сузьмы все нам привычное. в этом холодильнике колбасы. Давайте посмотрим какие это бренды. Той Босс, наша кубинская колбаса. Здесь тоже Той Босс. Все Той Босс. сметану я уже попробовал, она действительно такая, как у нас дома а вот ребята смотрите дюшес за 70 рублей кто говорит, то, что дюшес это напиток пацанов да, подешевле ничего подобного, вот, дюшес по 70 рублей стоит так, здесь Балдио есть на этих полках у нас есть книги, кригызские книги очень много чингезайт вот. матова также здесь есть газета пресса крыды Здесь помус национальный инструмент музыкальный здесь также продаются сувениры джоуптар халпахтар фарпаткен все так же как у нас на орском рынке так. здесь у нас сладкая буренка вафли чиние все, что у нас подается. так, здесь у нас мед. Мед. я не знаю, сколько здесь, наверное, грамм 200 600 рублей стоит мёд органик, сок есть талхан, арпа Здесь наверное рис написано Баткенский, Узгенский есть, но сейчас у все закончилось бля. Здесь из фунчоза. Ахун лапша. Кесмея. Так, здесь видим фундук, абрикосовые ядра, арахис. Так, здесь мука есть, ахун, бастурком. Здесь еще продаются сувениры, провесан сделан из войлока здесь также продается мясо канина 100 грамм 60 рублей баранина 100 грамм 60 рублей говядина ну считайте килограмм по 600 рублей кичмай чучук продается мясо жир по 50 процентов чучук стоит 100 грамм 100 рублей чучук башхан 100 грамм 150 рублей, то есть готовый чуток уже, который можно употреблять, его не надо варить. Так, здесь, здесь у нас еще мед. Также здесь у нас есть спец, его вот, который мы все привыкли видеть на прилавках наших магазинов. Все это можно купить в Москве. Перец. Много разновидностей красного перца. Молотый, крупный, не немолотый. Здесь разновидности черного перца. Такое, так, такое, такую разновидность перца там, в обычных магазинах вы не встретите. Здесь вообще топчик вкусняшек английских куруты Здесь видите пусто. Сейчас ничего а? нет, наверное, все разобрали. А здесь куроты. А здесь сухофрукты. Арахис, арахис обычный, кунжут. Здесь какао, сухофрукты из яблонь редкий орех есть бобы фасоль бобы 40 рублей миндаль 60 рублей 100 граммов так, здесь еще арчу можно купить если вы не знаете где купить арчу в москве можете приходить сюда это магазин датха называется белорусский вокзал метро белорусская здесь есть компоты соленья, огурцы маринованные, здесь томаты, очень хороший ассортимент. Клиент торговку икен? Гунсайн. а магазин начал я не знаю, что в Верус不好, и лежат, а Башка узбекистана возостанавливается. Барда Кардаллар, Нокс Пайзе, Волстар, Бюзет, Халанд, а вы же азар предпринимателей? Да. как вы делаете, гастролы требуют привлечения? Да, Да, у нас продали каргус дарды, 2000-х, 2000-х, 2000-х, 2000-х, 2000-х, 2000-х, 2000-х, 2000-х, 2000-х, 2000 вот там находится первый выход станции метро Белорусская. Вам нужно выйти, пройти до вот этой двери, которая находится между съездным и Продукция 24. Площадь Тверская застава, дом 3, где написано, вот здесь. И подняться на четвертый этаж. На четвертый этаж поднимайтесь справа. Сразу справа дверь. Магазин называется Датха. И, ребята, это действительно очень круто, потому что мы в Москве всего месяц и уже успели соскучиться по укрытым вкусняшкам, элементарно по хуру, там хаймахам, даже вот, крестьянское масло, там, сливочное, или алькони. Вот я два алькони взял. Ты реально скучаешь по этому и когда видишь в магазине даже, и это так приятно, знаете, когда ты можешь пойти купить и покушать это. И какая-то какого-то рода моральная поддержка вот так порадовать так что спасибо этому магазину то что он есть если вы находитесь в москве и соскучились по продуктам приходите сюда и закупайтесь